Всем здравствуйте, с вами Ольга Разуманян и фонд взаимопомощи World Money. Наш фонд основан 7 декабря 2019 года, основатель и руководитель фонда Денис Сологуб. Кредо нашего админа – честность, прозрачность и платежеспособность. На протяжении уже многих лет у нас нет ни одного нарекания в сторону администрации. Все честно, прозрачно и платежеспособно. Работаем мы на двух валютах это рубли и казахская валюта тенге как вы видите, мы с вами находимся на главной странице сайта, где вы можете всегда посмотреть маркетинг нашей основной площадки и маркетинг веб-зоны. Контакты с администрацией – это вход в кабинет, это регистрация. Также посмотреть наши документы о легализации. Наши документы официально зарегистрированы, причем зарегистрированы в Казахстане. Связь есть у нас с администрацией, у нас есть официальный YouTube-канал, у нас есть официальная группа в Skype. И официальная группа ВК. Также есть пользовательское соглашение, которое я советую всем прочесть от начала до конца. Чтобы не было никаких претензий ни к администрации, ни к вашему спонсору. Ну и давайте зайдем в кабинет. Я немножко расскажу по кабинету. Значит, как я уже говорила, мы работаем на двух валютах. Это Тенге и рубли. Какие есть у нас площадки? У нас площадок 15 на сегодняшний день, а с уникальным а, маркетингом планом, а, которые приносят очень хороший доход. Есть очень хорошие закольцовки, а, где работая только на одной площадке, вы можете получать а, свой а, доход сразу же с трех площадок. А, итак, зеленым это площадки, которые работают и на рублях, и на тенге а вот vip зоны и все остальные площадки их у нас 15, работают только на рублях сегодня речь пойдет именно о моей из моей из одной речь пойдет о одной из моих команд которые успешно развиваются сразу же на трех площадках эта команда название этой команды их аккаунт зарегистрирован подо мною, а все остальные, а все партнеры зарегистрированы по ссылке команда. Давайте перейдем в кабинет к ним, и я вам расскажу, как работает эта команда. Потому что некоторые спрашивают, интересуются, как же успешно развивается этот это аккаунт, технический аккаунт, который тоже успешно зарабатывает. Значит, вот тех аккаунт уже заработал 133 800 рублей. Вот. Работают они по четко выработанной стратегии именно на трех площадках. На четвертую они еще не перешли, но они будут переходить и на четвертую. Это а, Golden Ring, где это самая крутая площадка а, у нас в фонде. Работают они, старт своего бизнеса, начинают они с площадки World Money, с четвертого стола именно, а пятый стол там выплат с 800 рублей. Вход в команду составляет 900 рублей, 100 рублей идет на а вот этот аккаунт а, на а, команду а, и 800 идет на активацию четвертого а, стола а с, с площадки ПД есть закольцовка на площадку word money а, и м, активированы м уже наверное пол команды активировали площадку autoenergy mini а, с площадки World Money закольцовка есть на Golden Ring. Это самая крутая площадка у нас в фонде. Ну и что я хочу вам сказать, ребята. Работают они по четко выработанной стратегии. Их сейчас в команде уже 54 человека. А посмотрите, это вот выплаты. Всех у них ведется список. Вы приходите в команду, регистрируетесь по ссылке «Командос», пополняете кабинет на 900 рублей, и вас добавляем в рабочий чат, и вас вносим в список. Все поочередно, четко по списку выходим на выплаты на выплаты выводим на площадке PD, на площадке World Money и на площадке а, автопрограмма Energy Mini. Но здесь есть условия в команде. В команде, если вы их не будете а, выполнять, то вы а, просто а, вас удалят из команды. Команда работает, как я уже сказала, по четко выработанной стратегии. И если некоторые спрашивают, а нужно ли приглашать? Да, ребята, нужно приглашать. А где вы видели бизнес без приглашения? Если вы пришли в команду, значит, с собой это правило, я не знаю, оно с самого первого дня, которые а, были созданы матрицы, которые а, с первого дня еще, а, как только вышел бизнес в интернет, пришел сам, приведи с собой три друга. Где вы видели бизнес без приглашений? Везде приглашать, где бы вы, вы не работали. В команде, не в команде, одни. Вы всегда должны приглашать. Это ваш бизнес. И вы его должны развивать. Да, команда собралась, собрались люди в этой команде, единомышленники, которые нужны деньги и которые решили зарабатывать все вместе. Но у них в команде распределены все обязанности. И если вы придете в команду, то и у вас будет ваша святая обязанность, которую вы должны выполнять. Если вы не хотите приглашать, здесь уже оговариваем, если вы не будете приглашать, не хотите приглашать, то вы ежемесячно будете сдавать по 900 рублей. Это ежемесячно. А если вы будете приглашать, то вы освобождаетесь от ежемесячной оплаты. Эта оплата идет на клонов. Мы делаем движение именно всей команды. Итак, первого числа каждого месяца мы покупаем, пополняем все кабинеты. И я тоже участвую как их спонсор во всем их движении. Мы все покупаем по 300 рублей клона на площадке PDA за 300 рублей. Как вы видите, вот он мой клон, я покупала. И все участвуем мы, каждый, первого числа, не выставляя никаких броней, ничего. Просто заходим, пополняем на 400 рублей и просто покупаем клона. Это все летит у нас, эти клоны летят в команду. Куда станет, каждый заходит в кабинет свой, проверяет, у нас есть поисковик, где вы вводите свой логин и кнопочку искать и сразу же выдает вам система, где какие столы у вас закрыли, куда стал ваш клон. Итак, следующее это нужно участвовать активно, участвовать в жизни нашей команды. У них есть гостевой чат, и вы обязаны, а просто Работать также в гостевом чате. Обязаны сюда приглашать своих друзей, знакомых. Добавлять точно так, как и вас добавили в этот чат, точно так и вы должны добавлять сюда свои, своих знакомых, друзей или просто контактов с Телеграма. Вот. Выплаты я вам уже показала, что выплаты идут, на выплаты, например, давайте с вами разберем именно как идет, идут выплаты. Выплаты, значит, вы пришли, зарегистрировались, пополнили свой кабинет на 900 рублей и ничего не покупаете. Мы заходим с Ларисой в каждый кабинет, который новых партнеров и сами активируем так как мы выставляем брони под партнеров, и партнеры идут под партнером. Тем самым каждого партнера по очереди выводим на выплаты. В команде ведется список, кто и становится на кого закрывать на четвертом столе кто у нас идет на выплату на площадке ПД на пятом столе, кто у нас идет, становится на первый стол, на второй, на третий, на четвертый, на пятый, уже команда с на пятом столе, и поэтому все ведутся списки. И, конечно, по автопрограмме, кто на втором, на третьем столе, кто на четвертом и кто стоит на пятом столе на выплаты. Итак, как только ваша очередь подходит на, по списку на выплату, вы становитесь на это место. Вот это, допустим, вы. Да, а вы стали... Давайте, наверное, просто закрытые столы. Давайте посмотрим, да? Чтобы вам было... Вот он, это... Сюда поставили два клона команды. И команда перешел именно открылся у него пятый стол. И он стоял, стоит на выплатах до тех пор, пока не выйдет точно так. Видите, он закрывается нашими партнерами. И деньги получает именно этот тех аккаунт пока не получит последнюю выплату от последнего партнера, как только мы поставили, здесь за один круг вы получаете... 3800. 800 рублей оставляете на кабинете, а 3000 можно ставить на вывод. Но если вы собираетесь двигаться и а, зарабатывать еще на автопрограмме Energy Mini, 2000 оставляете на активацию, а пишите в чате о том, что вы пойдете на автопрограмму, а тысячу рублей выводите. Вот. Следующие выплаты у нас идут по площадке а точно так word money на площадке word money на площадке word money давайте наверное посмотрим Закрытое. давайте здесь посмотрим на площадке word money первый стол здесь стоит 1000 рублей второй стол стоит 2000 этот 6 этот а стол стоит пять а, тысяч, и э, этот десять, и э, этот тридцать. Итак, смотрите, первая выплата у вас. Становится первый партнер Здесь идет переход с первого и на четвертом столе С двух переходов Первый партнер становится Второй партнер становится Вы переходите на второй стол У вас открывается Следующие два партнера Третьего партнера можно поставить Тысячу рублей вы получите на вывод Это полностью стол накопительный А вот с этого стола вы уже получаете выплату вот давайте посмотрим, наши партнеры, эта команда получила, а наша партнер получила, Лариса получила первую выплату, она получила 3000 вторую выплату она получила шесть тысяч, и вот она, она стоит на выплате, на третью выплату, это, это Лану поставили, ну пусть это будет Лана, да. Ну, ничего страшного, это уже, ну вот, здесь Ларисе поставить одного партнера, у нее закроется третий стол, и она перейдет и станет командос, она получит тысячу рублей с этого места, и перейдет и станет сюда, на это место командос. Вот так вот работает этот маркетинг. Здесь с шестого, с 5 стола идет, каждый партнер получит по 5 тысяч, а здесь с этого стола первая выплата будет 10 тысяч, а за 20 тысяч активируется Golden Ring автоматом, где я сказала, что здесь будут очень крутые заработки. А со второго 30 тысяч, и с третьего 30 тысяч. Итак, за один круг... Здесь каждый наш партнер заработает по 109 тысяч. И плюс уйдет в Golden Ring. А в Golden Ring там уже совершенно другие а крутые заработки. Что непонятно, задавайте вопросы у нас в чате. Значит, здесь по автопрограмме. Как работает наши партнеры, наши команды Работают на автопрограмме. Итак, у нас движение а, с третьего стола, но можно и а, с четвертого стола. Это на 6 тысяч. Значит, на 6 тысяч вот у нас зашли Алариса, Лана, Света. И у нас а с получил с этого места, с этого первого места с получил 3 тысячи на баланс для вывода. А здесь с каждого партнера он получил по 12 тысяч. Здесь у нас, кто у нас получил, сейчас посмотрим, да, по-моему, Лариса получила. Да, а Света стоит сейчас у нас на выплате, и ей остался одного партнера поставить, и она получит опять 12 тысяч. Она уже получила, здесь получила на 3 тысячи, с четвертого стола, и плюс получила 12 и 12, 24 тысячи. Вот такие вот у нас заработки в команде. Если у вас есть желание присоединиться в нашу команду, добро пожаловать. Но учтите, вы обязаны будете выполнять все условия нашей команды. С вами была Ольга Разуманян.